Детская книжка «Бай-убай, -бай, котенок» издательство «Азбукварик». Книга из серии «Глазки закрывай». Малыш, отправляй спать, захвати с собой эту необычную книжку. Убаюкать забавных зверушек так просто. Нужно наклонить книжку, и глазки закроются. Зверушки сладко заснут, а музыкальная книжка расскажет тебе об их снах. Нажимай на кнопочку и слушай песенку. Чтобы остановить песенку, нажми еще раз.